Всем привет! Вы на канале Декатлон ТВ, меня зовут Влад и сегодня мы с вами собираем комплект для хоккея на мальчика 10 лет. Этот комплект идеально подойдет для начинающего хоккеиста, потому что он доступный по цене и отлично защитит вашего ребенка во время игры. А теперь поехали! Когда мы слышим слово «хоккей», первое, что нам приходит на ум – это коньки. О них и поговорим. Давайте рассмотрим модель начального уровня от нашего бренда «Орокс». Это классические хоккейные коньки с хорошей фиксацией стопы, плотным язычком и прочными стальными лезвиями. Идеальный вариант для первых движений на льду. Второе, без чего не обойдется ни один хоккеист, это, конечно же, клюшка. Клюшки бывают деревянными и композитными. В чем основное различие? Деревянные клюшки тяжелее и больше подходят для дворового хоккея, а композитные клюшки выбирают те, кто занимается хоккеем на более профессиональном уровне. Композитные клюшки прочнее и гораздо легче деревянных, а соответственно позволяют добиться лучших результатов на льду. Для первой игры возьмем вот такую деревянную клюшку. Перейдем к перчаткам. Для того, чтобы защитить руки от случайных попаданий шайб и клюшек, я предлагаю вам обратить внимание вот на эти перчатки OREX 100. Они супер. Они просто супер. Они позволяют руке свободно двигаться, при этом обеспечивая максимальную для начального уровня защиту. А вы знали, что бренд OREX – это один из самых молодых брендов Декатлон. А теперь поставьте это видео на паузу, кликните на кнопку лайк и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько лет существует бренд Орекс. А первому, кто ответит правильно, мы подарим вот такую шайбу. Чтобы нижняя часть тела была надежно защищена, я предлагаю вам обратить внимание на вот эти модели щитков и шорт. Данные модели имеют отличный баланс защиты и веса. Пожалуй, один из самых важных элементов экипировки – это нагрудник. И у нас есть из чего выбрать. Но для первой игры рекомендуем вот эту модель. Это Orox 500. Минимум веса и максимум защиты. В нагруднике идет двойной слой пены в районе солнечного сплетения, а также пластиковые вставки на плечах и фиксирующие резинки, которые надежно закрепят его на месте. Хоккей – самый быстрый командный вид спорта, где неизбежны падения и столкновения. Для надежной защиты нам понадобится налокотник. Предлагаю рассмотреть эту модель. Это Orox 100. Модель плотно сидит на локте, не спадает и не сковывает игрока во время движения. Последняя, но, пожалуй, самая важная часть экипировки начинающего хоккеиста – это шлем. Наша последняя новинка – это шлем Orox 500. Данный шлем имеет анатомичную посадку, толстый слой пены при небольшом весе. Шлем, как и все элементы нашей экипировки, проходят обязательные лабораторные тесты, чтобы вы были защищены на все процентов. Конечно же, есть еще несколько вещей, без которых не обойдется ни один юных кейс. Это защита шеи, ракушка, лента, термобелье и, конечно же, шайбы. Найти их можно в нашем ассортименте и сейчас вы увидите их на экране с ценами. Уже захотели прикупить себе парочку? Переходите по ссылке в описании. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик до конца. Пишите ваши комментарии и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также на Instagram Oryx. Все ссылки вы найдете в описании. Пока!